Всем Киви, с вами Виви. Ох, как я давно это не говорил, с прошлого года. В общем, ребят, это первое видео в новом году, и я хотел, чтобы оно получилось супер-супер-пупер крутым, и поэтому я решил снять видео, да. Не так давно на YouTube была такая популярная тема, как подписчики управляют моей жизнью, но почему-то она быстро угасла, и я вам скажу почему. Потому что контент-мейкеры снимали слишком скучный контент. Ну, согласитесь, там, выбрать, что поесть, выбрать, что одеть... Какую сумочку купить? Согласись, это немножко скучно. Да кому нахрен интересно, какую сумочку ты выберешь или там что ты пожрешь? И недавно у меня назрела мысль снять ролик на эту же тему, только А. Да, БВГД умею говорить трамвай. И недавно гуляю по Москве и выкладываю разные фотографии видео себе в Инстаграм. Я подумал, ну ведь среди моих подписчиков есть люди, которые находятся далеко от Москвы. И там мечтали поехать или там редко ездят и мечтают что-то увидеть в Москве. И поэтому решил, почему бы не прогуляться по Москве с вашей помощью. Вы будете голосовать, куда мне ехать. Согласитесь, это куда интереснее, чем выбирать какую сумочку купить или что пожрать. Итак, отправной точкой моей станет золотой Вавилон. Платформа Северянин, если говорить про электричку, если говорить про МЦК, ростокина Поэтому сегодня я э, фиг знает куда поеду, <смех> вы будете ли это решать Но сначала у меня в планах ВДНК, либо парк Горького И сейчас, собственно, в Инстаграме я размещу голосование Дорогие друзья, я решил прогуляться и параллельно для вас снять крутой ролик, поэтому я не знаю, куда мне поехать. Ну, вот для вас есть голосование в ДНХ или в Парк Горького. Голосуйте. Неважно, сколько будет голосов, вам через 15 минут. Ну и, собственно, суть будет такова. Через 15 минут результаты голосования, неважно, там сколько будет голосов, 10, 20, 5, 2, 1. Я поеду туда, куда вы меня... Отправить Так что, чтобы не пропустить в следующий раз такие видосики Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм Потому что там очень много всего интересного будет и, конечно же, фоточки с сегодняшних поездок, по -по -по -поездок Вы увидите первыми Ну что ж, сейчас время я засек 15 минут, через 15 минут увидим, куда же мне придется поехать Воу later. Ну что, ребят, с момента, пока я дошел до МЦК Прошло чуть больше 15 минут И сейчас момент истины, куда же мне ехать Вы проголосовали за ВДНХ, значит, я еду на ВДНХ. <связать> я приеду сюда. Я сюда. <связать> Просто дается. Ну что я приехал вышел из метро позади меня гостиница космос впереди меня виднеется вход в ребята мы дошли хорошо что неплохо что примечательного Сутрешка здесь немножко маловато народу что конечно же хорошо ходи разгуляй как видите да сегодня стройка завтра или стройка <свистит> <свистит> булочка так ласка если девушку так называть булочка у меня не будет девушки. А это фонтан дружбы народов. Тут 15 или 16 девушек позолоченных забрали на реставрацию и вернут где-то только весной. Когда будет тепло, ясно, прекрасно. Вот. Возможно, тогда я еще раз сюда приеду, если вам понравится эта тема. Так что ставьте лайки заочно. Не буду просить больше лайков заочно. Мгновенная карма. В общем, дошли мы до космического корабля. Тут у нас Як-42 самолет. Сам космический корабль, ракета. Не знаю, как точно называется. И тут же прям сразу каток. А там у нас Москвариум. В одном из роликов я там был. Напишите, кстати, в комментариях, в каком. Да. Вот это вот буран, вот это вот космическая детская площадка. На моей памяти это лучшая детская площадка, которую я когда-либо своими глазами видел, потому что это, это действительно космос. А теперь представьте, как вот такая вот махина, здоровая, огромная, летает в небе. Это же действительно чудо Даже обычный самолет, когда летает Это действительно чудо Ну что, пора устраивать новое голосование Сейчас я буду выбирать место, в котором можно будет погреться У меня уже не двигаются пальцы Это очень хреново Лишь бы мой телефон не сдох ну, то, ребят, теперь я выбираю места, где можно погреться Конечно же, это торговые центры И вот здесь вот внизу Выбирайте, какие торговые центры мне поехать А Ривьера или авиапарк Выбирайте на все Про все даю вам 15 минут и через 15 минут я выдвинусь. 15 minutes Кстати, ребят, вот вы сейчас не поверите, но прошло где-то часа два после выкладывания последней сторис, и я еще не доехал в долбанный авиапарк. Я сейчас в метро Динамо. И прикол в том, что почему я добирался так долго. Оно меня динамило. В прямом смысле этого слова. Я ее раза три, наверное, проехал мимо. Смотрите, как переливается эта плитка как висит перчатка на моем большом пальце как по мне здесь очень красиво вот кстати авиапарк какие-то дома мега спорт арена испортить мне настроение вот именно тут надо было проехать вот когда я вот устал это красиво давайте спустимся туда посмотрим поближе <плес> на это кваре Я, наверное, сейчас отведаю какого-нибудь бургера, потому что захотелось покушать. Немножко еды я поел. Насытился. Все. Было вкусно. Бургер был очень мягкий. Напоминаю, я ел бикинг. Хочу напоминать, я еще не говорил об этом. Он был мягкий. Булочка такая была. Мягкая. Котлета была настолько сочная, что мне казалось, что там больше сока, чем котлеты. Листья салата были настолько вкусные, что я думал, что попал в рай. Сыр был таким плавленным, словно тёлка от моих видосов. Пекло просто. Что тут еще можно показать в авиапарке? В принципе, много чего. Он красивый. И здесь очень большая территория, ее просто не обойти так просто. И, кстати, вот насчет поездок, то есть куда я дальше поеду. Дальше я поеду домой, потому что я жутко устал, вы знаете, я вам рассказывал, как я сюда добирался. Я проезжал несколько раз остановку, и с момента выкладывания сторис до момента приезда моего сюда прошло два часа. Это что-то из ряда воноходящее, я просто не могу уже, не могу. Не, на самом деле старость не радость. Мне уже почти 20 лет, и я за полдня устал. Мои ножички шагали-шагали, перестали шагать. Устали. Настало время спускаться вниз и ехать домой. Ну что, друзья, вот мы пришли туда, откуда стартовали. Спасибо, хочу сказать вам, что вы устроили мне этот день, и то, что вы, не побоюсь этого слова, прогулялись вместе со мной, так что вам взамен я подарю крутой ролик, и надеюсь, какие-то положительные эмоции у вас это В общем, спасибо, что посмотрели, спасибо, что участвовали те, кто участвовали. С вами был Биви, всем по -киви.